Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня поговорим о такой мелочи. Ну, опытные можете не смотреть, а вот куда поддеваются у нас расширения вот такого плана, видите? Вот они есть расширение вдруг какой-то прекрасный момент они раз и пропали и у вас их нет. Но сейчас я искусственно создам пропажу этих расширений. И вот такую картиночку увидите ваш аватарчик. Какая-то крокозябра. Три точки. Жмете на три точки. И тут вы не найдете ваше расширение. А нажать нужно вот куда. Вот сюда, вот на эту крокозябру. Вот. Вот куда они все спрятались. Вышло очередное обновление, видимо, хрома. И все мои расширения куда-то уплыли. Я их искала, ну не очень хорошо искала, а вот сегодня понадобилось, я нашла. Вот он мой VidaIQ и IPN, который мне нужен. VidaIQ нажимаем на три точки, закрепить. Все, появилось. Ну опять у нас в строке браузера, браузер Chrome, ребят. И то же самое делаем с ИПН, закрепить, все закрепили и если что, ищите вот в этой кляксе, вот в этой козябре как деталька из конструктора картины, когда собирает, да. вот нужное нам, вот они наши любимые расширения ипн партнерская ссылка для того, чтобы делать вам хорошие качественные ссылки, и вы бы получали кэшбэк или скидки хорошие. Поэтому, друзья мои, вот такая мелочь, а неприятно. Все это тормозит работу. Если у вас есть какие-то вопросы, присылайте их мне, я постараюсь, что в моих силах для вас сделать, поискать. Уверяю вас, я найду как эта штука устраняется. Ну ладно, пишите комментарии. А пока, всем пока. Кстати, вот про эти отверточки сейчас специально сниму. Вот видео специально вот по этой отвертке, которая называется спанер. Вот так. Не спанер, а спанер. Ну ладно, друзья, все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я вас тоже люблю. С вами была на канале Техминимум. Его постоянная ведущая Диана. Или зовите меня просто Техничка. А пока-пока.